Ну, что я могу вам сказать? Ну, прежде всего, о встрече, на которой вчера состоялась, о которой вы упомянули. Что здесь вообще можно сказать? Здесь никаких слов, наверное, не хватит. Их трудно подобрать. Выть хочется. Конечно, вчера вчера на встрече один из участников сказал, вот вы, мы знаем, вы недавно совсем заняли этот пост, сто с небольшим дней, но вы взвалили на себя этот крест и должны его нести. И этот человек прав. Поэтому, несмотря на то, что вот я сто с небольшим дней занимаю кабинет в Кремле, тем не менее и испытываю полное чувство ответственности и чувство вины за эту трагедию. Вы знаете, огорчает, конечно, то, что, как это в последнее время частенько у нас случалось, эту беду пытаются использовать еще и недобросовестным образом. Пытаются, я бы сказал, даже грубее раздувать какие-то политические жабры для того, чтобы заработать капитал какой-то или решить какие-то групповые интересы. И правы те, кто говорят, что а в первых рядах защитников, моряков, как раз оказались те люди, которые длительное время способствовали развалу армии, флота и государства. Некоторые из них даже по миллиону собрали. С, а, миру по нитке, голому рубаху. Лучше бы они продали свои виллы на средиземном побережье Франции или Испании. Только тогда им пришлось бы объяснить, почему вся эта недвижимость оформлена на подставные фамилии и на юридические фирмы. А мы бы, наверное, задали вопросы, откуда деньги. Ну да бог с ними. Мы, конечно, должны думать и о моряках, о наших, о семьях. Сегодня должны думать об этом. Должны думать о будущем армии и флота. И должны делать без всякого сомнения определенные выводы. Вы знаете, мне и вчера на встрече, и накануне, вчера на встрече родственники, а сегодня и позавчера довольно известные и опытные люди, которые многие годы провели в политике, Говорят, что нужно проявить характер, продемонстрировать волю, нужно обязательно кого-то уволить, а лучше посадить. Это самый простой для меня выход из этой ситуации и, на мой взгляд, самый ошибочный. Так было уже не раз. К сожалению, это не меняет дело по существу. Если кто-то виноват, то э, виноватые должны быть наказаны, без всяких сомнений. Но мы должны получить объективную картину причин трагедии и хода спасательных работ. Только после этого можно делать какие-то выводы. На сегодняшний день могу вам сказать, а, позавчера министр обороны Игорь Дмитриевич Сергеев, а вчера главнокомандующий военно флотом и командующий северным флотом подали мне рапорта об отставке. Эти рапорта не будут приняты. не будут приняты, повторяю, до полного понимания того, что произошло, в чем причины и есть ли виноваты. Действительно виноваты? Ну, или это просто в течение обстоятельств. обстоятельств трагических трагедий? Никаких огульных расправ под влиянием эмоциональных всплесков и под влиянием стечения обстоятельств не будет. Я буду с армией, и буду с флотом, и буду с народом. И вместе мы восстановим и армию, и флот, и страну. Нисколько в этом не сомневаюсь. Меня очень огорчает и э, тезис, который в последнее время очень часто звучит, о том, что вместе с лодкой «Курск» э, Утонула честь флота, гордость России и так далее. Вы знаете, наша страна переживала и не такие гадали лихолетия, которые мы прожили в последнее время. Сталкивались мы и наши предки и с более тяжелыми катастрофами. Мы все пережили. И у России всегда было будущее. То, что мы переживаем сегодня, это очень тяжелое событие. Но уверен абсолютно. Уверен в том, что события подобного рода должны не разъединять, а объединять общество, объединять народ. Уверен, что мы вместе не только преодолеем... Те негативные последствия, с которыми мы сталкиваемся в последние годы, и природного характера, и социального характера, и техногенного, мы все это преодолеем, восстановим и армию, и флот, и государство.